первые принципы – это качество лечения, второе – это комфорт для пациента, и третье – это, соответственно, сокращение сроков реабилитации. Это вот, наверное, три, три важных фактора, которыми я руководствуюсь. Ты приходишь к доктору, который тебе от начала до конца говорит, что именно с тобой, что нужно сделать для того, чтобы прийти к определенному результату, рассказывает, какой будет результат, и главное, что в наше время ценно, говорит, сколько это будет стоить. И никогда и ни разу он не… Корректировал что-либо. Быстро, четко. Если он говорил, что будет болеть только три дня, то она болела ровно три дня или не болела вообще. Как мне было сказано, год лечения, так оно и случилось ровно день в день. каждому пациенту нужно относиться как к своему близкому человеку. Только с таким подходом и с концепцией можно отдать человеку максимальное качество, которое врач каждый, силу своего образования, всего своего опыта, в данный момент может передать пациенту. Куда, Куда веровать, Я не почувствовала никакого дискомфорта, совершенно все было замечательно. Это первый действие, наверное, стоматолог в моей жизни, который хирург, который, после которого у меня не было моральных травм. Единственное, у кого я расслабилась, да, это у Дамира. Я поняла, что все будет нормально. Вообще стоматология такая наука, люди боятся. Тем более имплантология это вообще страшно. Серьезные операции, когда кажется, что сейчас все, голова отвалится, зубы тоже. На самом деле это все легко и просто, когда находишься в руках профессионального умного врача, которому ты можешь доверять себя, свое лечение, то от этого ты испытываешь только удовольствие. Своему врачу, Дамиру, я абсолютно доверяю. Я считаю, без доверия вообще не стоит начинать ничего. Я всегда очень говорю открыто, иногда говорю изначально неприятные вещи, рассказываю всем пациентам достаточно транспарентно, прозрачно, какие осложнения могут произойти. Но при этом, соответственно, я всегда говорю о том, что вероятность осложнений на сегодняшнее время в она очень невысокая, если, соответственно, это проводится в хороших руках. Когда ты приходишь на прием, ты получаешь не только некие взаимоотношения с профессионалами с доктором, ты еще получаешь очень теплые человеческие отношения. То есть это доктор, который никогда не бросит своего пациента, потому что с Дамиром мы всегда на связи. Любые вопросы я могу задать, написать, позвонить, притом в любое время, независимо от того, день это или ночь. И Дамир всегда откликнется, всегда ответит. Дамир это тот врач, которого чувствуешь себя комфортно и уверенно в кресле, потому что. Чувствуешь заботу при этом. Как здорово, когда ты понимаешь, что у тебя все получилось, и у тебя все хорошо, и более того, с каким настроением уходит человек отсюда. Я советую всем моим знакомым приходить к Дамиру. В общем-то, и если в жизни так сложится, что нужно будет прийти еще раз, я приду только к нему. Больше никому. И рекомендую, и рекомендовала и семье, и сыну, и мужу. То есть для меня вот именно по этой специальности, в принципе найден врач. В случае, если будет необходимость у моих друзей или знакомых обратиться за помощью к хирургу, имплантологу, конечно, я посоветую прежде всего до мира. Я искренне в него верю. Я его рекомендовал уже всем своим знакомым и друзьям. Я считаю, что он сделал вообще волшебство с моими зубами. Я теперь могу улыбаться во весь рот, не стесняться этого. Человек, который хорошие зубы, у него много поводов улыбаться.